Привет, друзья! Это четвертый ролик новостей от Салватана. И сейчас первым делом мы кое-что поймаем. Я поймал коронавирус! Да-да, действительно, я поймал коронавирус. Я за это время переболел коронавирусом. Но если честно, переболел-то я им раньше, я просто этого не знал. А вышло так. В общем, к стыду своему, я болел коронавирусом в Нальчике в свой первый приезд... И, наверное, довольно много народу от меня заразилось, но я-то не знал. У меня есть оправдание. Ну, какая-то хворь там, Бог ее знает, какая, да? Вернулся в Москву, сразу проверился, значит, на антитела. Их нет. Ну, думаю, все гриппак, обычный гриппак. Ну, как бы на следующую неделю почему-то, когда температура прошла полностью, пропал нюх, понимаете? Вот это невозможно описать. Вот эта вот жидкость, которая в метро. Берешь ее, да? Кстати, некоторые со стаканчиком ходят вот так вот. Там чуть-чуть наберут, там чуть-чуть, и пошли дальше, значит, косые уже. Вот. Ну, вот, значит, берешь эту жидкость, да. Ну, обычно! Так, а, этот спирт, да, там прошлая жизнь сразу. А тут вообще ничего. Ну, вообще ничего, просто. Ну, я думаю, нет, все-таки, наверное, это был коронавирус. Ну, просто как бы, вот он уже прошел. Ну, и вот я должен лететь в Сочи, выступать в Сириусе перед школьниками, а там все очень строго. Там требуют анализы на антитела. И вот я сдаю на антитела месяц с лишним спустя, а там даже М-ки еще не выветрились до конца, а ж шек уже полно. Короче, вам мне говорят: ну, вы переболели уже давно, в принципе, вы уже не заразный, но в Сочи мы вас не пустим. Потому что в Сочи только если нет никаких М, только одни Ж, тогда можно. Вот, так что в Сочи не поехал, зато узнал, что переболел. Ну что могу сказать? Ну, так, с моей колокольни не так страшен черт, как его молюют, но я знаю, что в какой-то параллельной реальности от него и умирают, и как бы сильно страдают. Это я в курсе, то есть некоторые знакомые тяжело болели, но лично мне ничего как бы такого, болезнь не болезнь. Единственное, сейчас я не могу быстро бегать, подтягиваться, я не смогу уже да, выход силы сделать, потому что врачи говорят, что физическая нагрузка очень опасна, могу раз и умереть, прям к братцам туда раз и все, и кто-то другой будет ролики тогда снимать. Ну мы некоторое время еще поснимаем, подождем. И кроме того, из личного, из личного, хочу сказать, что я уже открыл лыжный сезон в тот единственный день в субботу, когда все было в снегу, и он значит, не особо таял. Я прошел 45 километров, очень медленно, не торопясь, чтобы сердце не остановилось. Вот, открыл лыжный сезон по паркам Москвы, в Измайловском и в Лосином острове. Это была нулевая новость. Первая новость... Реклама в школе прикладной математики МФТИ, где я работаю профессором у Андрея Михайловича Рогородского. Маэстро Рогородский выпустил офигенное видео, в котором всех туда зазывает. Там, правда, есть приглашение на Олимпиаду «Я профессионал», сроки уже прошли к ней, Ну, так бывает. Это не самое главное из всего, что вас ждет в школе прикладной математики, и совершенно не обязательно проходить эту Олимпиаду, чтобы туда попасть. Так что смотрите ролик, знакомьтесь с МФТИ и приходите к нам. Два. Вышел новый коллаб у Бориса Сергеевича Бояршинова. В этом коллабе я, во-первых, наметил начало такие зачатки модели распространения эпидемии с учетом действий игроков, то есть нас всех с вами, кто выбирает сидеть дома, кто выбирает носить маску, честно, а кто убирает, значит, ее вообще не носить нагло, кто выбирает много посещать метро, кто мало. И в результате складывается равновесие, в котором те иные доли да, возникают, Сколько, какой процент людей ведет себя так, так и так, и скорость распространения зависит уже от этих долей. И складывается в равновесии. Но я пока не знаю, как ее довести до конца. Она очень сложная получается, но если доведу, это будет вообще просто о-о-о. Я про, про нее думаю, и у Бояршинова вы увидите ее... Начальное описание. Кроме того, я там укнул так что его кот вскочил через экран, пытался меня лапой ударить. Первые 20 уроков математики из цикла 100 уроков математики полностью завершены с упражнениями, конспектами, всем, чем надо. Нам бы еще вот 5 раз, как бы еще 4 раза вот так, и тогда у нас будет все готово. По президентскому гранту все закончено. Смотрите их все, проходите их все. умните. Новосибирск. Первый выезд с гастролями за это время. С марта этого года я никуда не выезжал ни с какими выступлениями, кроме ближайшего Подмосковья, где в маленьких группах где-то выступал. Сейчас натуральный выезд, Новосибирск и Барнаул. Новосибирск сказал, что я могу распространить информацию, хотя там вход только 50 человек максимум может войти. Ну, говорит, ну пусть все припрутся, и кто поместится, тот и поместится, да. В лотерею сыграем, а остальных, значит, власти, злые власти прогонят, чтобы они не распространяли коронавирус. Хотя, говорят, там уже вообще тоже все переболели совершенно. Вот, так что будут в Новосибирске по ссылкам, будет Барнаул, но там прямо явно сказали, чтобы я не приглашал. Поэтому я не приглашаю никого на свою лекцию в Барнауле 2 декабря. А 1 декабря в Новосибирске приглашаю, ну, всех, вот, приглашаю. Далее, кружок МФТИ. Приглашаю каждого из вас. Как только я третьего прилечу из Барнаула, я тут же Поеду и буду проводить вебинар а, кружоком ФТИ, где я расскажу, почему мультипликативная группа конечного поля циклическая. Это черный уровень лекции осенью, как бы в каком то смысле ее повтор, но в более кратком виде. Если вы там не поняли, то тут точно не поймете. Так что заходите обязательно на эту лекцию, подписывайтесь и приходите. Понедельник 7 декабря состоится мое выступление на совместном семинаре у Татьяны Владимировны Черниговской. И коллега из Московской школы экономики. Они меня оба давно звали с лекцией по теории игр вокруг нас. А, ну По вебинару-то можно слить семинар вместе и выступать. Вот я так и сделал. Поэтому у нас будет совместный. Все э, ссылку выложим. Ну вот если мы не успеем к выходу этого ролика выложить, то отслеживайте, и когда она кажется она у нас в соцсетях будет. Везде. В общем, 7 декабря приходите на лекцию в интернет по теории игр вокруг нас. Далее. Рига пошла. Рига. Не прошло и года. Нет, прошел год. Во-первых, я рассказал свое понимание длинной последовательности кагомологии. Я первые шажки такие детские делаю в большой математике, но вот один из них я изложил. Потом я большое интервью там, про русский мир, но ну, это можете сразу не смотреть, если вам от этого вас блюет, то сразу прям не смотрите. И есть ролик «Ответы на вопросы», который уже вышел у нас на канале, вы его уже видели. И, наконец, последнее, тут я становлюсь мрачным, в школьной атмосфере московской, я доподлинно знаю, я общаюсь с очень многими школами, и кроме того, у меня мои старшие, царят уныние, раздрай, и, в общем, самые худшие даже события происходят с большой и пугающей частотой. Карантин убивает старшее поколение школьников. А те сволочи и подонки, которые наживаются с этими программами, Teams там, и так далее, с их установкой и навязыванием всем, вот этого вот формата, они вот будут перед Господом Богом отвечать. А мы просто требуем немедленного прекращения этого эксперимента. Немедленного. Иначе новое поколение, которое будет сидеть только в интернете и не ходить в школу, через несколько лет здесь все перенет кверх дном. Заодно и их всех поубивает, и, в общем, всех подряд поубивает. Я просто предупреждаю. Надо немедленно завершать этот идиотский эксперимент обязательного принудительного дистанционного образования. В Московской области все занимаются как хотят. Кто хочет дистант, кто хочет нет. У кого родственники там могут пострадать от коронавируса, те пишут заявление, выходят на дистант. Меня бесит эта вот московская беззаловка. Причем даже не смотрят, кто переболел, кто нет. На хрена дистант выводить тех, кто уже переболел? Таких школьников, там, я думаю, уже половина уже есть. В общем, это мой призыв который я на днях превращу в воззвание, на, скорее всего, на платформе Change.org. Пожалуйста, распространяйте об этом информацию, подписывайте его. Против, мы против обязательного принудительного дистанта. Всем пока! Маткульт, привет!